здравия друзья сегодня 4 мая 2018 года это видеообращение я должен был записать 1 мая но по временным обстоятельствам занятости получается только записать сегодня И я объявляю всем о информацию, информации которая ну прям она вообще просто ошеломляющая мы находимся на сайте Правовед Сибирь, сообщество Правовед Сибирь по ликвидации кредитов. Сообщество Правовед Сибирь работает уже почти три года в интернете, и до этого еще несколько лет мы работали просто ну, с 2010 года на земле, так сказать, не вещая себя в интернет. За это время у нас очень много последователей, подписчиков на YouTube-каналов десятки тысяч. Те, кто просматривают и подписаны на наши рассылки, более 100 тысяч человек, поклонников, там много различных сторонников, вернее, правильно выразиться слово «сторонников». Так вот, сегодня каждому из вас, те, кто является участниками сообщества «Правед Сибирь», те, кто хотя бы какой-то там тысячей рублей участвовали и участвуют, приобретают документы на страховку, полные пакеты до, документов, судебные пакеты документов, пакет документов по судебным приставам. С 1 мая 2018 года да, все реальные партнеры, все, кто деньгой участвует и, участвовал, и будет участвовать в сообществе «Правовед Сибирь» в его поддержании, финансировании, там, будь то благотворительная помощь, будь то просто покупка пакетов документов. Каждый из вас является на сегодняшний день акционером компании «Источник энергии». Сайт «Правовед Сибирь» вот он, «правоведсибирь.ру». Здесь вы ознакомитесь о том, как ликвидировать свой любой кредит, как ликвидировать судебное решение, как ликвидировать исполнительное производство, как вернуть любую в страховку, даже если кредит у вас уже давно погашен и выплачен там. На сайте почитаете, все, ознакомитесь. Я проматываю в самый низ. Здесь рекомендую всем ознакомиться с вопросом больше выигранных дел перейти в этот раздел, увидите здесь выигранные дела их большое количество, перейдете на видео решения, в описании под каждым роликом есть контакты человека, который занимается выигранными делами и публикацией, его зовут Борис вот его контакты, Связывайтесь с ним. Вот ссылки на выигранные все дела, на ссылки, которые ведут на сайты судов, ссылки ведут на документы. То есть ознакомьтесь, вы здесь найдете порядка 300 выигранных решений в пользу заемщика. По всем видам кредитов. Будь то ипотека, автокредит, наличный кредит, микрозаймы и так далее и тому подобное. То есть очень много выигранных дел. Дальше. Все э, с 1 мая, все э, прошлые, настоящие и будущие участники Правовед Сибирь, которые приобретали документы, они автоматически становятся акционерами компании Search Energy. Это я вам заявляю как основатель сообщества Правовед Сибирь. То, что вы являетесь все акционерами компании ⁇ Источник энергии ⁇ и для того, чтобы получить свои акции, я вам показываю вот мой личный кабинет на аватар банке, вы заводите такой же кабинет, инструкции все будут под видео, инструкции это вот они. То есть вот эти инструкции будут под видео. Это как создать кошелек эфириум, как купить мегаватт контракты. Вот эти инструкции просматривайте в YouTube на моем канале. Обращайтесь ко мне в личку, потому что только я занимаюсь списками акционеров, потому что у меня ведется с момента создания сообщества список всех людей. То есть у меня на Google диск есть финансовый отчет правовед, где фамилия, почта, скайп, телефон, сумма, пока, э, дата, когда человек приобретал документы, какой документ, э, пакет документов. Внизу, вот вы смотрите, май, апрель, март, февраль, январь, декабрь семнадцатого года. И дальше вот идем до на, получается по всем месяцам до сентября 2015 года. Есть все данные всех людей, приобретавших все пакеты, любой из пакетов документов в сообществе «Правовед.Сибирь». То есть весь отчет у меня ведется. Поэтому все люди, кто приобрел пакеты документов на сайте «Правовед.Сибирь», стали автоматически акционерами компании «Источник энергии» Search Energy. И вы должны обратиться ко мне по моим контактам. Вот они мои контакты. Skype Телефон, WhatsApp, Telegram, e-mail, страница ВКонтакте, в Одноклассниках, мой Telegram канал. По вот этим контактам они будут под видео размещены, которые вы сейчас смотрите. Вы обращаетесь ко мне в личку и пишите, что я, там, например, Лидия Макаренко, такого-то числа, такого прими, хотя бы примерно, если даже вы забыли, примерно год, месяц, а, приобретала пакет документов такой-то переводила такую-то сумму мой телефон почта то есть чем больше вы информации о себе укажете тем быстрее вас можно будет найти вот в этом финансовом отчете и зарегистрировавшись на аватарбанке вы мне присылаете вот этот свой счет мегаватт контракта то есть в своем сообщении пишите вот этот счет. Давайте я разверну. Вот этот счет, вот этот счет. Вы мне копируете, скопировать и присылаете с просьбой зачислить вам акции мегаватт-контракта. Как будет происходить расчет стоимости? Например, сегодня. Человек перевел или там месяц назад, год назад, сегодня, неважно в какое время, но в сообщество Правовед Сибирь перевел а, сумму, например, 38 тысяч рублей. Возьмем а, сегодняшнюю покупку документов. А, Мегаватт-контракты а, источник энергии. Здесь заходим на ICO. А, переходим на.. Так э, У нас стоимость в России 3100 рублей 1 мегаватта, то есть э, официальная стоимость в России 3100 рублей. Соответственно, раз человек оплатил 38 тысяч за пакет документов, получил документы, его добавили в чат по сопровождению, э, получил консультацию э, любого специалиста, оставив заявку на сайте на консультацию. то есть э, на сайте есть раздел «Консультация» Вот здесь ваше имя, ваш телефон, ваш email, ваш skype И оставить заявку на бесплатную консультацию Еще ниже есть тоже Здесь ставили и отправили на бесплатную консультацию Вам перезвонят, проконсультируют по всем вопросам Но переходим к расчету Вот сегодня Лидия оплатила 38 тысяч за пакет документов. Сама того не подозревая, что стала еще и акционером мегаватт контрактов. То есть деньги человек выкинул не зря, получил очень много преимуществ. Во-первых, безопасность, защиту, знания, вступил в сообщество с очень сильных интеллектуальных людей, как правец Сибирь. И еще получил э, мегаватт контракта, делим на 3100 рублей, а, получаем 12 мегаватт контрактов. Я всегда округляю в, в пользу э, партнера, и получается, что человек за полный пакет документов получает 13 мегаватт контрактов. А, 13 мегаватт контрактов по 3100 рублей. Каждый это итого сорок тысяч триста рублей а, к первому сентября. Первого сентября а, вот эта стоимость государственная будет а, ну, на государственном уровне. Вот по такой стоимости у нас электричество. То есть за эти мегаватт-контракты человек может а, приобрести себе а, генератор а, для домашнего пользования. Добавить деньги, купить промышленный генератор. То есть, ну, сделать все, что угодно. Оплачивать, оплачивать за электричество этими мегаватт-контрактами без проблем. То есть, если ваш, допустим, многоэтаж, если вы живете в многоквартирном доме, если ваш многоквартирный дом работает с компанией Search Energy, и у вас в розетках бюджет электричества компании Search Energy, то вы этими мегаватт-контрактами можете оплачивать спокойно за электроэнергию. То есть всех призываю всем говорю об этом. То есть, те все люди, кто купил документы в сообществе Правовед Сибирь, вы стали акционерами Search Energy компании Источник Энергии. И вам полагается все мегаватт контракта. Например, если вы купили там за 15 тысяч пакет документов год назад, делим на 3100 тысячи сто рублей. Вы получаете 5 мегаватт контрактов. Как увеличить свой объем мегаватт контрактов, чтобы получить еще больше? Для этого вы просто переходите на мою страницу ВКонтакте. Владимир Мошкин. Мой ID вверху. Вот 1808-91296. Заходите ко мне. Ставите лайк моей записи и делаете ее репост. Потом у себя вот здесь нажимаете три точечки и закрепляете эту запись. Вот у меня написано открепить. Здесь у вас будет закрепить запись. И закрепляете эту запись. Вы дополнительно получаете 1 мегаватт контракт за то, что просто закрепили запись на запись. Получаете 5 мегаватт контрактов, если вы сделали 2-минутную, э, 1-минутную, 3-минутную, э, отзыв о мегаватт контрактах о компании и выложили его в интернет на YouTube. И когда ваш пост провисел месяц у вас на странице закрепленной, вы еще получаете 10 мегаватт контрактов на общую сумму 31 тысяча рублей. То есть вот такими простыми действиями вы сегодня э, можете э, увеличить свои э, финансовые вложения, да, свои финансовые расходы. Вы можете э, соответственно, получить э, генератор практически безоплатно, э, просто сделав простые действия, рассказав об этой информации э, своим подписчикам, которые у вас есть на странице, вашим друзьям, они будут у вас смотреть. Эту запись, заходя к вам на страницу Вот, например, да, у меня запись закреплена 24 марта А сегодня 4 мая Полтора месяца примерно прошло И у меня 10 тысяч просмотров записи 467 человек отметили, что им нравится этот пост 204 человека разместили себе на свою страницу Все, и люди получают... вот вот сегодня Владимир э, получил свои 10 мегаватт контрактов за репост, э, Сергей Липецкий получил э, за репост, и вот все люди, Павел Лысый получил за репост 10 мегаватт контракт. все люди, которые сделали репост, записи она провисела у них месяц, они все получили по 10 мегаватт контрактов и будут получать акция бессрочная по 1 сентября 2018 года. Соответственно. По 1 сентября 2018 года все участники сообщества «Правовед себе кто покупал любые пакеты документов, хоть по страховке пакет документов человек покупал, все получают мегаватт-контракты и становятся акционерами компании «Сёрдж Energy. Друзья, что хочу еще сказать и обратить ваше внимание. То есть каждый из вас не поленитесь Сделайте репост этой записи. Расскажите об этой записи, которую я сегодня вот вам сейчас озвучил э, в интернете. Выложите в Инстаграме, в, теле, э, в Телеграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Почему это нужно сделать? Потому что есть очень много людей, которые участвовали в сообществе «Правовед Сибирь» два года назад, три года назад. Уже решили свои вопросы. Они покупали пакеты документов получали сопровождение от правоведов и потратили свои средства. Да, они получили знания, но сегодня сообщество «Правовед Сибирь» в моем лице и в лице всех правоведов, которые работают в команде, за счет собственных средств делают вам такой всем подарок. То есть всем вам, возвращает ваши потраченные деньги на создание сообщества правовед себе То есть каждому из вас только возвращает вам эти финансовые вложения ценными бумагами, акциями компании источник энергии. Почему эти акции самые ценные? Ценнее чем какая-то криптовалюта, ценнее чем акции Газпром или еще каких-то компаний, неважно каких. Дело в том, что электричеством пользуются все. Даже сейчас я пользуюсь электричеством, записываю вам это видео. Разговаривая по телефону, я э, пользуюсь электричеством. Свет горит, пользуюсь электричеством. Готовлю кушать, э, стираю, мою посуду, там, постоянно пользуюсь электричеством. И поэтому вот это самое востребованное сегодня, это энергетика и электричество, и была она всегда такой, то есть самым востребованным ну, направлением. И сегодня я с радостью, имея мегаватт-контракты в достаточном объеме, потому что я их заблаговременно купил по маленькой цене, я хочу их подарить всем тем, кто э, участвует в правовед Сибирь, тем, кто будет участвовать в дальнейшем в правовед Сибирь. Всем, кто покупает пакеты документов по ликвидации кредитов. Э, все вы акционеры и все из вас получат акции. Да, достаточно только написать мне в личку, сообщить свои данные и э, сообщить, когда и какой пакет документов вы приобретали. Чтобы я в финансовом отчете вас отметил и отправил вам мегаватт контракты акции компании Search Energy. Еще раз повторюсь, в том что сделайте лайк, сделайте репост, расскажите своим близким. Потому что кто-то просто не увидит эту информацию, потому что уже решил свои вопросы с кредитом, вернул страховку и не заходит к нам на сайт. Или зайдет уже как-то позже 1 сентября 2018 года До 1 сентября 2018 года я каждому ко мне обратившемуся перечислю мегаватт контракта На ту сумму, которую вы инвестировали в сообщество правовед себе То есть ваши вложения год, два, три назад вернулись сегодня в мае 2018 года Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репост, если видео стало вам полезным. Если даже оно для вас бесполезно, просто ставьте лайк, делайте репост, оно будет полезно другим участникам сообщества «Править Сибирь». До связи, всех благ, до скорых встреч.